Привет, друзья! Мы продолжаем вас знакомить с турецкими отелями. Меня зовут Лена Цыганок, я руководитель и мама семьи Турбанжур. Ну а еще я Travel ревизор поэтому у нас будет сегодня инспекция отеля Amara Дольчевита. У меня с ним особая любовь, потому что это был первый отель, в котором, в котором я отдыхала в Турции со своей маленькой Евой, когда я еще была. Так, 8 месяцев. В этом году мне посчастливилось там быть на награждение Тракрат тур, тур, тур И прямо сегодня у нас улетели туристы Тур Банжур. Тур, прямо в отель Амара Дольчевита. И вы уже видите, к нам присоединилась очаровательная Гюзель, представитель дело продаж и маркетинга отеля Амара Волт и Нирвана Хоттл. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Очень рада вас видеть. Вы прямо как с обложки в журналах. Очень хочется сделать вам комплимент. Спасибо большое. Я подготовилась. Я сегодня сделала больше акцент на нашем отеле. Я надеюсь, это не повлияет на наш обзор. Это все Инстаграм, это не я. У нас, кстати, я не знаю, вы услышали или нет, у нас сегодня улетели туристы, вот прямо так вот совпало, что сегодня вылетели в Амара Дольчевита, но, правда, еще не выходили на связь из отеля, потому что, я думаю, что еще на трансфере, или, возможно, еще не разместились, вот, так что, такой, скажем, двойной у нас день, да. Либо уже разместились и просто нашли свой кайф, свою Амару и не выходят на связь, потому что наслаждаются всем. Как вариант тоже, потому что на самом деле в Амара очень много мест Амара-Дольчевита, где отдохнуть. Но я передаю вам слово. На самом деле, да, много что там разные... Думаю, что мы сегодня пройдемся и по разным корпусам. И наши туристы смогут увидеть. И ну, просто завораживают виды, которые вас ждут в отеле Амара-Дольчевита, потому что это Такирова, это красивейшая бухта, это целый километр пляжа. У меня просто э, одна из самых больших, большая любовь, это был ресторан, когда он расположен настолько близко к морю, и вы сегодня, я думаю, это все сможете увидеть. Поэтому не забираю время, а передаю слово Гизель вам, <свят> чтобы все рассказали, показали нашим зрителям. Ну и если будут вопросы, конечно же, задавайте, а кто уже собрался бронировать? Менеджеры турбанжур в офисах работают, вот, бронируют туристов, и можно сразу же во время эфира забронировать себе тур в Амара и так да, это было бы прекрасно, И даже если кто-то забронирует э, тур во время нашего с вами сегодняшнего эфира, я от себя сделаю небольшой комплиментик. Елена, вы мне потом обязательно сообщите о том, когда собираются приезжать туристы, а я уже вам сообщу о том, какой комплимент это будет. Это небольшой такой подарок. Супер. спасибо, класс. Вот, э, вас тоже очень жду вместе с Евой, надеюсь, что вы тоже сможете по праву оценить все те изменения, э, скажем, в этапах нормализации, которые у нас сейчас во всем мире как бы действуют. Итак, Спасибо. начну э, немножко с, наверное, технических данных. Пока я сижу в кондиционируемом помещении, есть возможность немножко пообщаться и задавать популя... э, какие-то вопросы сейчас, в данный момент. Эм, мы открылись 3 июля отеля Мара Дольче Вита. Мы получили э, наш сертификат безопасного туризма. Это означает, что у нас в отеле выполняются абсолютно все правила, э, которые нам дали э, Министерство здравоохранения и туризма, одобрено. То есть Гости могут 100% быть уверены, что здесь э, они получат не только качественный, не только э, полезный, не только комфортный, но и здоровый отдых в том числе. Итак, мы с вами сегодня какие места посмотрим? Э, мы пройдемся, конечно же, по пляжной зоне. Я покажу вам две, новые, две новинки нашего отеля э, в пляжной зоне. Посмотрим, как у нас расположены шезлонги в соответствии с правилами социальной дистанции. Пройдусь, конечно же, в зоне между нашими клубными номерами. То есть вы вспомните нашу Dolce Vita, как она выглядит, как она работает. И на десертик, на десертик. Вот буквально через минут 15, мы с вами зайдем в основной ресторан нашего отеля, где наши с вами зрители сейчас могут посмотреть, как мы предоставляем сервис в плане питания и напитков по нашим новым правилам. Наша система, которая используется, вот концепция в плане еды и напитков, называется VSERF. и она у нас направлена на то, чтобы как раз максимально выполнять вот эти вот стандарты и требования Министерства здравоохранения. Вы, собственно, увидите все своими глазами, и что самое главное, конечно же, эта система помогает не перерасходовать еду и ее потом утилизацию после того, как, ну вы знаете, он вот эти вот горы на тарелках да. и прочее. Я считаю, что это очень правильно, и не знаю, как будет в следующем году, но я вообще за то, чтобы такая система, когда наши сотрудники сервируют на тарелку блюда, она продолжалась и дальше, потому что, что это действительно очень правильно. И вообще тенденции на сегодняшний день показывают нам то, что личная гигиена, и гигиена вообще э, в самом отеле и так далее, это все очень важно. Люди научились нормально мыть руки, наконец-то. И как бы я не исключение, я как э, каждые пять минут дезинфицирую руки э, дезинфекторами и так далее. Э, начну э, по порядку. При заезде в наш отель, я переворачиваю камеру, сейчас покажу вам, э, собственно говоря, всю процедуру. Я одеваю маску, потому что в местах скопления народов, таких как лобби, основной ресторан и крытые помещения, ношение маски для туристов желательно, для персонала отеля обязательно. обязательно. Переворачиваю. Хорошо. Ну, я, кстати, тоже хочу прокомментировать по поводу вот, питания. Все включено и такой формат. Я вот тоже сколько смотрю и уверена в том, что в этом есть однозначно плюс, потому что, во-первых, тебе красиво все выкладывают на тарелочку. Мне кажется, так даже вкуснее. И плюс действительно избегаются абсолютно варианты, когда кто-то мог ну, из детей, или просто кто-то не подумать взять пироженка или какой-то фрукт, не понравился и вернуть на место, да, а потом, ну, кто-то уже не знает и берет себе этот фрукт, неизвестно, кто какими руками брал, то сейчас это даже комфортнее, ну, вот я тоже абсолютно в это, с этим согласна и надеюсь что это и сохранится. Вы абсолютно правы, действительно, если взрослый человек все-таки еще больше, ну, как бы понимает, да, правила соц дистанции, вот сервировку блюда и так далее, конечно, ребенку маленькому сложнее это объяснить, поэтому это нам помогает. Итак, сейчас перейду таким образом. Представили, гости у нас заехали в отель, Они подходят на ресепшн. Как вы видите, у нас стоят стеклянные заслонки, есть указатели социальной дистанции, за которые не заходят гость, Далее, после этого подходит сотрудник гестролейшн и проводит гостя в зону лобби. То есть у нас чекин на стойке ресепшен не происходит, чтобы как раз избежать вот этого скопления народа. Вот, на стойке, э, на, в зоне лобби э, гость заполняет регистрационную карточку, ему выдаются, соответственно, э, продезинфицированные ручки, то есть в коробочке приносят ручку, э, после чего, вот, допустим, ей он воспользовался, кладет. Так, у меня немножко Гюзель зависла, завис эфир. А, ребята, как у вас, слышно или нет, или это только у меня так? Меняется зрители, единственное, что вот, да, что-то все-таки пошло не так. Э, Гюзель, я вас жду. Сейчас мы присоединимся и возобновим... Э, возобновим. Ага, вывела, пишет Гюзель. Все, мы вас ждем, присоединяйтесь. Все вернулись, да, отлично. Извините, пожалуйста, я, в принципе, предупредила всех своих коллег о том, что я буду проводить эфир, и, пожалуйста, не звоните мне, не сбивайте Но. мне эфир. Но, к сожалению... Итак, так продолжаю. О, сейчас он включил миксер, поэтому меня будет не слышно. Так, это наш э, лобби-бар в основном здании. М -м, здесь также <свят> Здесь также есть разметки социальной дистанции, везде стоят дезинфекторы. И э, хочу напомнить о том, какой ассортимент алкоголя у нас тут есть. Я вам даже его сейчас покажу. Буквально секундочку. Потому что, ну, часто спрашивают. Да, Конечно, Так, смотрите. Мохиточка. И, конечно же, любимый всеми... Да нет, а а Пероль, да. Итак, значит, после того, как гость зарегистрировался, ручку он э, выкинул, можно сказать, не выкинул, а положил в коробку для использования. Ручек у нас это все дезинфицируется здесь. Пока он проходит вот эту процедуру регистрации, чемодан, багаж этого гостя дезинфицируется специальным озоновым устройством. Вообще для дезинфекции наших номеров, багажа, мы используем дезинфекцию озоном. Это фишка нашей группы. На сегодняшний день как бы, это, это вещество оно является полностью безопасным для здоровья человека и обеспечивает до 99 и 99,9% дезинфекции даже в самых труднодоступных местах. Супер! Так, я вижу чемоданы, возможно, это наших туристов, обрабатывают чемоданы, <с да, <с когда при, да, приезжают? конечно. Их обрабатывают, после чего наклеивают наклейку на чемодан о том, что продезинфицировано, и относят в номер к туристам. Везде стоят вот такие вот стоечки с дезинфекторами. Плюс в номерах мы кладем наборы, Одноразовые, э, там находятся одноразовые маски, э, перчатки, э, карманный дезинфектор и, э, что еще, что еще, влажные диз... салфетки с э, спиртосодержащим. Вот, угу, супер. Итак, сейчас мы с вами переходим в основной ресторан. Он уже у нас сейчас через 2 минуты должен открыться. Ну, это такой один из самых частых вопросов сердце просто отеля, да, где ресторан, какой какое все включено, но все равно каждый отель по-своему где-то что-то организовывает, поэтому однозначно интересно. Я повторюсь, ресторан у Амара Дольчвита вот открытая она расположена прямо близко к морю, вот многие знают, да, когда, вот, а где будет номер, но все равно вы будете ходить от ресторана до пляжа, то есть, да, это, как правило, огромная территория, отель расположена между двумя важными локациями, то у Амара Дольчевита вы непосредственно вот после ресторана можете сразу отправиться на пляж, в принципе, особенно с детками, это вообще красота. Да, все верно. Я сейчас захожу в основной ресторан, для гостей он откроется через несколько минут, но я хочу заснять до того, собственно говоря, чтобы вы смогли посмотреть, как у нас здесь все представлено. Система называется весер. Угу. Это наш аниматор. Спасибо большое, здрасте. Здрасте. здрасте. Вот, как вы видите, у нас все за вот такими вот стеклянными перегородками. Соответственно, если гость хочет взять какую-нибудь булочку, он останавливается вот в этой вот зоне. И показывает, указывает пальцем, что он хочет, и ему это, соответственно, сервируют на тарелку. Далее. Вот здесь у нас находится зона с горячими блюдами. Соответственно, они пополняются по мере того, как заканчиваются. Через вот такие вот проемы выдают, собственно говоря, тарелку с блюдом, которое хочет гость. Боже, мне кажется, я проголодалась. Посмотрим, чем сегодня да! у нас кормит. Вамаро, в удивительно. Обеденное, Обеденное время, рыбусы да? Рыбусы. Что там? Ну, тут такое больше турецкое, турецкий ассортимент, скажем так. Рыбка. Идем дальше, пока никого нет, как раз пока это все красиво. Вот видите, все для наших зрителей. Вот еще Ой. туристы не могут пройти в ресторан, а вы уже можете. Вот так, и здесь уже жарят рыбку. Видим, Рыбка, супер. То есть, как вы видите, шведский стол жив, он в том же большом ассортименте, как это было всегда. Плюс он стал еще более гигиеничным за счет того, что туристы не трогают руками сами вот эти вот щипцы. И тем самым предотвращается возможность даже небольшая перекрестного заражения. Да, вот. на самом деле, удобно, да, и безопасно однозначно. Так. О, котлеточки. Сейчас задаваем вопрос, почему нет мяса. Вот, пожалуйста, мясо есть, все нормально. Нет, вам, Ардольф -то, точно есть и мясо, и мороженка, по-моему, у вас тоже, да, вот здесь вот дальше где-то отдельно обычно, по-моему, стояло. Это тоже можно взять в основном ресторане. Итак, сейчас я перейду. Да, мама, на берите, на за... берите на заметку, что есть и детское питание вот баночное, и, в принципе, ну, большой выбор диетического питания. И вот мы, кстати, тоже просили, что нам что-то вдруг очень хотелось, то еще можно попросить у повара, да? Поможет? Если да, конечно, да, Это да. э, услуга у нас есть э, во всех наших отелях, и в Нирванах в том числе, то есть если маме что-то нужно для ее ребенка, она может об этом просто сказать на гест э, на ребенка будут готовить отдельно, и это будет абсолютно бесплатно. Выбор на самом деле хороший, Ну вдруг что-то там вам, вот прям да. какие-то есть особенности, вы можете попросить. Вот оно! Итак, для, для любителей вкусняшек. Посмотрите, насколько э, достаточно обширный у нас ассортимент фруктов в отеле, как бы есть и нарезанные уже фрукты, есть э, и целиком, то есть кому что нравится. Ну, кстати, это для тех, кто еще переживал, что выбор шведского стола будет не такой разнообразный. Так вот, мне кажется, что он стал еще разнообразнее. А, Гюзель, а вы это, вот чтобы я поняла, там был где главный ресторан, это нужно в сторону немножко террасы выйти, да? Вот где фрукты находятся, чтобы туристы нашли Да, то есть это самый... Здесь не пройдешь, как говорится. Здесь всего одна зона, которая переходит на улицу, то есть вот эта вот терраса. И в самом конце находится вот этот стол со сладким, то есть... Не заметить его невозможно. Супер, как вы видите, все, стола, все столы находятся на безопасном друг от друга расстоянии. Столы э, дезинфицируются после каждого использования. То есть, когда турист встал, соответственно, стол дезинфицируется, и за него могут садиться другие гости. Кстати, это тоже еще ваша фишка? То есть, есть вот крытая зона, где мы сейчас, где была терраса. То есть, уже там идет... Э, э, стеклянный потолок, то есть, и, по сути, ты практически уже ощущаешь, что он на улице, и есть еще прям открытая совсем зона. Правильно я говорю? Mm -hmm, да, все правильно. У нас есть еще зона террасы, вот уже туристы начали заходить, собственно говоря, первое. Как вы видите, у нас все гости ходят в масках, потому что накладывать еду и так далее нужно обязательно в масках, после чего они могут ее снять, и, соответственно, когда уже садятся за столик. Плюс э, на днях, на днях э, к основному ресторану, вот здесь вот при входе, будет повешен тепловизор, мы заказали тепловизор, который будет измерять температуру наших гостей во время завтрака. Почему во время завтрака в основном будет работать камера? Потому что проходимость основного ресторана самая большая именно э, во время завтрака. В обед гости могут питаться либо в снэк-баре, либо в основном ресторане, а на ужин обычно ходят в аля -карт и так далее. Итак, мы с вами потихоньку выходим на улицу, посмотрим да. на морюшко, встречаем туристов, которые идут как раз вот на обед, да, это дорожка cool. к морю. Здравствуйте, hello, where are you from? We are from Bosnia. Do you like the vacation in your in our hotel? Perfect, perfect, fantastic. Fantastic, thank you. Have a nice vacation. Super. Well, как вы видите люди довольны Ну и конечно же в этом году выехать на море посмотреть на горы прочувствовать как бы этот сервис который по новым правилам делается это конечно для туристов сейчас действительно важно. Да, и такая перезагрузка однозначно, особенно в таком красивом месте, где горы, такая вот бухта. И это вот то, что многие ждали, когда еще даже не знали точно, будут ли вылеты 1 июля. Многие звонили, спрашивали, а по когда же можно уже бронировать, да, вот потому что хочется перезагрузки. Долго не имели возможности летать, отдыхать, вот своих деток, вот вижу детки, конфетки на пляже тоже отвезти, да. У отдохнуть. нас на сегодняшний день примерно около 200 детей на территории отеля. У нас работает мини-клуб, и детская открытая площадка, и крытая площадка. Но сейчас я вам скажу, по факту как бы, родители особо не торопятся ребенка оставлять одного в мини-клубе, то есть больше все-таки сами как-то занимаются, хотя у нас все открыто, и при желании они могут их туда отправить. Вот, как вы видите, у нас э, отдыхающих достаточно много, Ну э, в этом году, вот на сегодняшний день, сейчас у нас загрузка около 45%. Я считаю, что это очень неплохо э, в условиях, которые у нас сейчас происходят. Ну, конечно, я слову это... сказать, в прошлом году было 94. Ну, конечно, все в сравнении, но с учетом того, что вы всего как неделю открыты с 3 июля, то есть это, по-моему, отличный результат. Да, я тоже так думаю. потому что хорошие отели знают, вот, и поэтому и выбирают. Я сейчас иду вместе с вами. У нас, кстати, очень жарко. Я специально намазалась солнцезащитным кремом на всякий случай, чтобы не сгореть как этот э, э, водитель какого-нибудь грузовика, который обычно руку высовывает, у него тут полосками все. Я подготовилась. Мы сейчас с вами идем к новой зоне, которая появилась в этом году. А, чуть подальше, вот на картинке вы видите белые шатры. Это наши шатры Калипса. Они раньше находились ближе к тем, которые под соломенной крышей. То есть здесь у нас расположена зона 18+, зона для отдыха без детей. Поэтому пляжные павильоны Калипсо мы перенесли сюда, и мы э, сделали некоторые изменения на нашей э, площадке концертной. Так, я, наверное, здесь поднимусь сейчас, чтобы пройти еще мимо э, новой детской площадки. Вот Ой, сейчас жара. открывается какой красивый вид как раз на главный корпус Венеции, супер. Вот он так близко, видите, совсем близко расположен э, к морю. И, Гюзель, и у вас же на пляже песочек, да, то есть вот, э, как вот правильно, вот этот механизм, который э, делает песчаный пляж. Вот, да, несмотря на то, что это Кемер, Текерово, в принципе, самый мелкий, а Галечка, а здесь вообще песок. Uh, у нас uh, есть вот специальный насос, который качает да, песок насос. с морского дна и засыпает. Я вам скажу так, в принципе, в поселке Токирово, в отеле «Амара мы эту систему иногда используем. Но при... не, не так часто, потому что тут галька мелкая, но достаточно комфортно uh -huh. для входа. То есть эта система больше uh, нужна в отеле «Нирвана», например, в Бельдибе. Итак, ой, все, уже запахался. Это у нас новая детская площадка в этом году. Детей же, к сожалению, нет, потому что сейчас в такую жару их вряд ли, наверное, будут на солнце ну да. выносить, выводить. Вот, как вы видите, все под тентами, абсолютно все, комплекс, весь комплекс, который вы здесь видите, он весь новый. Супер, да, и классно, что патентами. Конечно, сейчас самая жара, но тем не менее, вот в другое время класс. И близко, опять же, близко к пляжу, это мне больше всего нравится. Да, красота. Вот уже на скутерах моря. катается. Цвет да. моря у вас потрясающий. Кстати, по-моему, по этой дорожке, где вы сейчас идете, там у вас еще вот как беговая дорожка, даже, по-моему, знаки есть, что можно вот для тех, кто спортом любит заниматься. Я видела, там бегали. Да, это здесь? Да, у нас есть беговая дорожка, примерно на полтора километра она вокруг отеля. Она выделена специальным цветом, то есть для любителей, кто любит побегать можно ей воспользоваться. Итак, изменения, которые у нас было связаны с концертной площадкой в этом году. Обратите внимание, что сцена у нас находится с этой стороны. Раньше она находилась вот с этой. И весь звук, который во время концерта шел, получается, он шел во внутрь отеля и номера Deluxe, которые находятся на торце вот этого вот здания Венеция. Некоторым из них было шумновато. Поэтому в этом году мы переделали сцену, Теперь она находится здесь, и весь звук уходит в сторону моря. Как вы видите, у нас появились такие крылышки, можно сфотографироваться на память. И у нас появился новый бар в этой зоне, бар Калипсы. Как вы видите, мы здесь поставили еще столики, тент. Этого всего не было в прошлом году, это все новое. Супер, да, классно вы продумали. А планируете какую-то, вот наверняка, если делали, то что-то планируете, вот какие вечерние мероприятия? Сейчас до 15 июля у нас проходит э, концерт «Живая музыка». После 15 июля уже по заполняемости отеля, по э, пожеланиям гостей и по нашим возможностям, э, возможно, будут вечерние шоу. То есть это будет известно после 15 -го. Тут у нас есть диджей Performance и вот, пожалуйста, э, бар. То есть это зона больше для 18+. Ранее гости, которые тут отдыхали, им приходилось ходить в наш основной Гавана-бар, который находится да. чуть дальше. То есть сейчас для них стало намного комфортней. Идем. И, дальше. дальше. У, у нас да. есть два вопроса. вот как раз вас да. спрашивали, планируется ли концертная программа. Да, вот вы ответили. И второй вопрос еще был по поводу, какая заполняемость отеля. Вот где-то 200 человек, да, мы услышали, а в целом. 45% Целок, это где-то сколько? По, а, по поводу, по поводу вот концертов еще хотел дополнить. Да. Смотрите, концерт артистов, почему э, мы не можем сказать точно? Во-первых, потому что все артисты у нас приезжают из-за рубежа. То есть это Россия, Украина. Россия у нас сейчас закрыта. Из Украины как бы мы артистов в этом году э, ну, не, не планировали, насколько я знаю. Поэтому этот вопрос... Как бы по поводу концертов в этом году точно не будет, я могу сказать. А вот профессиональный вечерний шоу, это уже а, тоже, опять же, зависит от компаний, которые приводят сюда эти коллективы. Если руководство как бы сойдется на общем э, решении в этом вопросе, то после 15 июля у нас эта информация появится. Что касается заполняемости идти? отеля, а, сейчас он у нас заполнен на 45%. В данный момент у нас отдыхают гости из Турции, Украины, э, Сербии и немного Беларуси. Mm -hmm. И 200 детей. Mm -hmm. <laughs> детей. <свят> Причем в основном э, дети из Сербии и Турции. В этом mm -hmm. году Украина больше как-то поехала парами <свят> и таким вот уже со, со, со взрослыми детьми, скажем так. Ну, кстати, мне кажется, что это только начало, потому что я вот смотрела даже на первых рейсах летели с детками, возможно, где-то изначально меньше, хотя у нас уже работают садики частично, и многие ходят даже в сад, поэтому я думаю, что ехать на отдых безопаснее и интереснее, ну, у кого есть возможность, конечно. Да, я с вами полностью согласна. Плюс, ну, конечно же, не стоит забывать о том, что основные, допустим, эм, эм, основные гости, да, вот, которые каждый год точно приезжали и так далее, сейчас немножко все-таки хотят посмотреть, послушать первые отзывы, посмотреть, вот, собственно говоря, такие вот прямые эфиры, которые мы делаем совместно, делают отели вместе с агентствами. Это все очень помогает для того, чтобы гости определились. И с каждым днем, я вам скажу, что больше и больше становятся резерваций э, от той же Украины, например. Да, действительно, я с вами согласна, многие ждали первых рейсов и даже до сих пор есть кто-то сомневается, что есть все включено в Турцию, вот почему я все равно всегда делаю на этом акцент, потому что мы так много об этом говорим и все равно знают не все, что есть еще в Турции все включено, что оно сохранилось, ну такое даже мелочь, да, или, или не все даже знают, что полетели уже в Турцию, вот поэтому, друзья, все для вас, чтобы максимум информации вы знали. Все, видите, вот какой правильный гражданин. Видите, он соблюдает э, соцдистанцию в данный момент, то есть он придерживается а -а -а. разметки. Класс! А -а -а. Мерава! Мерава, -а -а. класс! Какая прелесть. Милашка. Еще хочу сообщить э, еще о том, что у нас в этом году договор с кофейнями Starbucks, поэтому вот в этом баре Гаванна у нас уже совсем скоро можно будет попробовать э, кофе Starbucks. И в, да, И в Нирване, вот, например, слово тоже Нирвана Медитарения, она уже открылась и работает эта концепция. Да, и кто еще не видел наш обзор с Нирваной, обязательно я вам сброшу ссылочку, мы уже тоже делали прямой эфир. Итак, мы с вами идем, конечно, мимо центрового э, бассейна. Я каждый вот. раз, когда прохожу вот здесь, вспоминаю нашу Рашу. Как вы видите, гостей достаточно много, как бы все спокойно купаются. Везде стоят разметки. Шезлонги тоже на соцдистанции. И для тех, кто интересуется, куда же мы сейчас идем. Так, у нас немножко подвисло. Гюзель, не слышу вас. Пока не слышно, к нам вот присоединяются, вижу, но я вас не слышу. Вот и секрет, куда мы идем сейчас. Ну ничего, сейчас все вернется, и мы все узнаем. Не переключайтесь. Да, все-таки выбил эфир. Ну, наверняка снова позвонили по работе. Друзья, оставайтесь. Гизель сейчас обязательно присоединиться. Уже мне отправила запрос. Все, подтверждаю. И мы узнаем, куда по обзору отправляемся дальше. Да. Вот, вернулись. Да, мне снова, мне снова позвонили. Да, ну мы такие подумали. Ну, мы выдержали интригу, мы теперь ждем, куда же вы нас ведете дальше. А то как раз мы на этом и остановились. Лично сейчас... видно вроде бы, да? И мы с вами сейчас... Находимся... Да. Ой, я а теперь не слышно. А сейчас слышно? Сейчас я слышно, видела. да. Угу. Ну, конечно, куда мы могли с вами прийти? Вдруг в следующее злачное место, скажем так. Это наша кондитерская, которая работает с 10 утра до 10 вечера. Класс. И напомню, что мороженое, которое мы предлагаем здесь гостям, это домашнее мороженое, итальянское, домашнего производства, с разными вкусами, топпингами. Вот, посмотрите. Можно выбрать на свой вкус. Какое хочешь. Супер. Особенно в такую погоду. Я в этом году как никогда люблю мороженое. Я бы сейчас с удовольствием. Класс. Согласна с вами полностью. Хорошо, конечно, в кондиционированном помещении, но я покажу опять на улицу. Напомню, Наш вайн-бутик. Здесь можно ä, заказать бутылочку какого-нибудь эксклюзивного марочного вина ä, под свой ужин в ресторане, например, Пискоторе, с прекрасным видом ä, на отель, который находится на горе. Напомню, это наш ведущий ресторан здесь. Вчера как раз у нас там ä, была живая музыка, трио. И еще у нас выступает таксофонист. три раза в неделю. Ну, Мы да. сейчас с вами тоже проходим мимо улицы Алякартов. Э, здесь у нас Белла Густо итальянский. Очень рекомендую. Честно, отличный Карпаччо. Пальчики оближешь. И ну, очень ух. вкусно делают ризотто. А что в этом году? Как по Алякарту ресторанам? Платно, бесплатно, за резервацию? Система такая же, как и предыдущие года. Э, рестораны у нас те же, то есть... Перечислю их все. Это пескаторы, морепродукты. Стоит он э, в районе 25-30 евро. Это я могу вам до, дослать информацию по стоимости. Она у нас на не очень удобно, прямо на деске. Далее у нас есть Кушхане, это османский ресторан. Э, есть таверна, это греческий. Японско-китайский, скажем так. И э, наш Казанова. Это стейк-хаус э, с выдержкой, по, по э, системе выдержки мяса мы делаем его. И есть еще вот такой вот иксендер, это для любителей кебабов и турецкого вот этого вот известного блюда, иксендер. Э, Но мое самое любимое место, уж простите, пожалуйста, это бургер-стейшн. Неожиданно! Да, я любитель бургеров. Класс! Да, и вижу популярное место. Сейчас здесь только как раз в обеденное время гостей. Он прямо зовет. Я, наверное, здесь сегодня перекушу. Домашние бургеры домашнего приготовления. Супер! Так, идем Идем с I'll... вами. Карте. Вот, покажу вам наш беговой маршрут, более наглядно по карте отеля. Вот, вот желтая мне. линия, которую вы видите, проходит между улицами, между Стамбульской улицей и огибает отель, вот, она составляет 1400 метров общей сложностью. у Привет! Привет-привет! Если взрослые уже привыкают к тому, что постоянно ходят какие-то девушки с телефоном в руке и разговаривают сами с собой, то дети пока еще на это обращают внимание. Но это дети помладше, вот, мне кажется, кстати. которые постарше. Да, они, у них свои заморочки. Да. А, мы сейчас с вами находимся около зоны наших замечательных вил. Это виллы Гранд и виллы Делюкс. Особенно в этом сезоне для тех, кто хочет более приватного отдыха, конечно, они идеально подходят, потому что у каждой виллы есть свой сад и свой бассейн на территории этой виллы. Поэтому для тех, кто любитель отдыха такого плана и может себе позволить отдых на вилле, это идеальный вариант. Сейчас мы с вами подходим к улице Рома-стрит, либо, как ее еще называют, Римская улица. Здесь расположена самая низкая категория номеров наших, нашего отеля. Это клубные стандарты. Два года назад мы полностью перекрасили здание, сделали его таким более... Радужным, скажем так, потому что э, на этой улице находится рядом с ней наш аквапарк, и сюда больше мы как бы селим семей с детьми э, активными, кто специально просит заселить поближе к аквапарку. Видно как раз да, с аквапарка, кстати. наверное, да? Да, вот беговая дорожка, вот собственно, она вот так вот у нас и выделена во многих да. местах. А у нас есть еще одна улица с клубными номерами, это улица э, Истанбул, Стамбульская. Вот если вы бронируете клубный номер и хотите, чтобы было потише, ставьте примечание о размещении на Стамбульской улице. Если хотите, чтобы было повеселее, поактивнее, то это 100%. Так, не ну там что-то римская. Видите, какая она взноцветная вся она да, немножко для в том числе, потому что, конечно, различная яркая цветовая гамма, она привлекает внимание детишек. Да, а, и, кстати, и очень красивые кстати, фотосессии я, можно сделать. Пока я подошла, вот здесь немножко задержусь и расскажу вам о новой категории номеров, которая появилась в этом году в отеле «Амара Дольчвита». Ой, смотрите, тут еще у нас павлинчик ходит, у нас же зоопарк тут большой. Вот, да. Видите, Класс. Не бойся, не бойся. Петь не надо. Итак, <с обратите <с внимание на вот эти вот э, здания. Э, ранее здесь находился такой э, forest spa, то есть спа-центр э, в саду. В этом году все вот эти вот домики мы переделали, и сейчас это называется клуб «Натура». Здесь мы размещаем гостей, которые приезжают по концепции honeymoon. Десять номеров для молодожен. Она, как вы видите, достаточно уединенная. Да. Во всех номерах внутри по дизайну это очень похоже на Седерхаус в Нирване, только другая вторая гамма. Все очень красиво, шикарно и уединенно. Они не продаются как отдельная категория номера. Они продаются. Так меня не слышно. Гюзель, пока не слышно. Так, я думаю, что сейчас Гюзель к нам вернется, но на самом деле, да, рабочий процесс никто не отменял. Возможно, снова позвонили. Подождите, Гюзель, Гюзель, наверное, где-то интернет. Вас не слышно. Не слышно. А вот как завис интернет. Так, все, все-таки... Все-таки выбила, друзья, не выключаемся. Сейчас буквально 30 секунд, и гизель к нам вернется. Я видела, был вопрос. Вот сейчас, как раз, вот его задам, и услышим же, какую нужно бронировать категорию номера, чтобы потом, если вдруг вы те счастливые молодожены, которые, которые собрались в свадебное путешествие в этом году, то как попасть в эти очаровательные домики для молодожен. Все, Гюзель уже присоединяется. И сейчас мы узнаем. Так, вернулись, отлично. Да, вас теперь слышно. Да, продолжаю с места, где я остановилась. Итак, мы с вами подходим. К нашему аквапарку. Газель, пока не начали про аквапарк, пожалуйста, скажите, какие надо номера бронировать. Мы да. уже не услышали по поводу вот, для молодожен. Для молодожен это клубные номера. Там э, вот эти клуб Натура, они входят в состав клубных номеров. Это э, не, они не продаются как отдельная категория, это просто к вам к сведению. Если вы отправляете молодожен в клубный номер, им достанется номер именно тот, который я показывала. Супер, угу. поняла. Итак, мы находимся с вами около Римской улицы, у нашего аквапарка, он сейчас во всю мощь работает, он, конечно, у нас очень большой, здесь 15 город, на любой вкус и цвет, скажем так, и самая, э, ну, самая большая фишка этого аквапарка в том, что, как вы видите, он не находится в большом бассейне, э, в который ты плюхаешься, когда скатываешься вниз, то есть он полностью безопасен для детей в том числе. Просто после определенного уровня на горочке идет торможение. Гость просто встает на ноги и идет себе дальше. Класс. Хочу показать вам еще нашу детскую флэш-зону, скажем для детишек поменьше. Все по центру, как вы видите. Да, даже самые самые такой середину дня, самое жаркое время, здесь комфортно. Вы же сколько деток, вот они где все. Да, вот они где все, действительно. Да. Тут и взрослые, и дети все катаются, в общем. Для тех, кто э, хочет, например, просто искупаться в бассейне, пока его ребенок э, находит... Так, интернет нам сегодня помогает активно провести прямой эфир, но ничего, вы видите, мы все равно сюда возвращаемся. И, конечно же, все особенности отдыха 2020 вам обязательно расскажем, поэтому не выключайтесь. Гюзель к нам сейчас вернется. Угу. Ну, все в прямом эфире, поэтому иногда бывают такие вот моменты, надеюсь, вы нас простите, оставайтесь, и сейчас, сейчас все возобновим. Кстати, еще, вот вы видели, ходили павлины, в отеле «Амара Дольчевита» есть зоопарк, и есть еще верховая езда на лошадях. То есть это так расположено, если смотреть в сторону моря, по правую сторону. С детками это тоже особое место, где интересно побывать. То есть это, конечно, не какой-то огромнейший зоопарк, да? но тем не менее э -э, нам нравилось там гулять. Ну, туда, конечно, не стоит планировать вот в такое время, как сейчас, там, в час дня, потому что пока доберешься, где-то может быть ну, довольно-таки жарко, лучше после обеда, ближе к вечеру. И мы уже говорили о номерах, я думаю, что Гюзель тоже, возможно, еще об этом скажет, как раз вот о клубных номерах, которые идут первые по стоимости, да, то есть они все-таки дальше расположены от моря и, соответственно, ниже идут по стоимости, самые первые по цене, поэтому мы с вами смотрели, когда есть корпус прямо на самом берегу моря, и здесь же у нас и ресторан, это самый главный корпус Венеция, и есть номера клубные, которые дальше, и нужно рассчитывать, что тогда вот мы как раз жили или в номерах на улице, на Стамбульской улице, и там, э, ну, то есть нужно прогуляться, но, опять же, очень зеленая территория, и э, будут дальше. А кто хочет прямо с таким красивейшим видом на море, э, вот кто смотрел мою сторис, там вот фотографии, где ты можешь каждое утро просыпаться, пить кофе, или вечером еще находиться красивым закатом, то это в корпусе Венеция. Вот, вернулась к нам я дюзель. На связи, Это... не почему сегодня вроде интернет полный, гигабайтов достаточно, но... Э, так, ну, не, буду, не буду много болтать, у нас э, сейчас есть возможность посмотреть клубный номер на Римской улице, открытый, то есть супер. его будут подготавливать к заезду, и у нас есть возможность его рассмотреть. Все номера Отлично. клубные у нас по 42 квадратных метра. Единственное, что у меня нет ключа, я не могу включить свет, но я думаю, что тут и так все видно. Достаточно. Да, да. да, в этих номерах у нас есть, как вы видите, э -э -э -э, ванная, есть номера с ванной и с душевой. И фишка Амары Дольчевита ⁇ это вот такие вот сейф-комнаты с своим индивидуальным шифром, который гость, то, знает только гость, и может все свои ценные вещи оставлять вот в этой гардеробной. Далее. То есть не просто сейф, а целая комната. Да, целая сейф-комната. Здесь, видите, две кровати, они у нас идут и как твин, и в то же время они у нас и как фрэнчбет во многих номерах, то есть они у нас все одинаковые в таких номерах. достаточно комфортно кондиционирование у нас здесь центральное во всех номерах и все номера как я уже говорила дезинфицируется в течение минимум часа специальным озоновым дезинфектором вот зашли посмотрели пока там было открыто да, кстати, Гизель, а у нас был вопрос еще, вот э, спрашивают, в течение какого, какого количества дней отель подтверждает номер. Вот забронировали на 15.07, то есть, наверное, может, или коллеги, или туристы вот спрашивают. Но я так понимаю, что зависит да, в любом видимо. случае еще от туроператора, да, вот, то есть, ну, хотелось все равно от вас услышать комментарии. Да, конечно, это, наверное, самый животрепещущий вопрос, который сейчас задают нам эти дни. И на все эти вопросы, что касается и мейлов, e и WhatsApp, и фейсбука, куда мне пишут запрос, я отвечаю в одном как бы духе. Потому что действительно сейчас отделы резервации и отелей, и операторов загружены настолько, что операторы нам обычно вот, вот, в этой, вот в этот период присылают брони за день, за два до заезда туриста. Поэтому если человек у вас, гости приезжают 15-го, даже если они у вас забронированы приличное время назад, Возможно, что нам пришлют э, в отдел резервации бронь на этих гостей за день, за два до еда. То есть здесь э, процедура, на самом деле, очень длительная. Каким образом? Вы бронируете, допустим, отель через оператора, вам присылают подтверждение, потому что есть блок мест, который э, по контракту идет у этого оператора с отелем. Соответственно, идет мгновенное подтверждение. После чего оператор э, страны, да, в которой вы находите, отправляющий, отправляет данную информацию принимающей стране, а принимающий уже присылает нам. И принимающие стороны сейчас настолько загружены со всякими переносами дат, смены отелей, какие-то отели открылись, какие-то нет. Поэтому за день, за два сейчас нам присылают списки. Абсолютно не волнуйтесь. У нас пока не было такого, чтобы туристу, у которого есть бронь, не заехал в последнее время. То есть вы можете написать в отель, спросить, я вам уже по факту сообщу. Если бывает что, например, оператор не прислал бронь на туриста, который заезжает завтра в течение дня, я уже тогда сама звоню этому оператору, спрашиваю про эту бронь. Бывает, что ее отправлять после рабочего дня, мы ее тоже сразу подтверждаем. То есть мы это дело все мануально отслеживаем, не переживайте. Спасибо. Но я как раз, кстати, ну, может... думаю... Что вопрос был, может, еще именно в самом подтверждении, не то что в перепроверке фамилии, а именно в подтверждении. Ну вот поделюсь своим тоже опытом, так у нас тоже было где-то дольше подтверждали, причем говорил как раз вот отель, что да, резервации еще не было. И вот где-то это дольше проходил процесс на этапе. Туроператор, принимающая сторона, и вот только как раз вот получили информацию в отеле, и у нас буквально через 15 минут уже было подтверждение в заявочке. Вот поэтому действительно сейчас загрузка, та, которую мы ждали все, да, вот что начнет эта активность, и вот получается все одновременно не так быстро, как да. хотелось бы. И, объясню это еще так. Допустим, когда часто очень агентства пишут, например, в отдел по работе с гостями, либо на ресепшн. Но... Релейшн и ресепшн могут ответить по факту, видят они бронь или нет отдел продаж, если вы делаете запрос в отделы продаж отелей, да, по поводу наличия брони, может вам сказать уже более подробно. Поэтому главное, вы не переживайте, все брони на месте, все отдыхают, даже если присылают за сутки до заезда. Ничего страшного. Хорошо. Так, возвращаемся к отелю, да. Да, возвращаемся к отелю, я как раз немножко переведу дух, остановившись в этой зоне. А, для гостей, а, ой, для тех, кто нас смотрит, и посмотри, потом... Так, Юзель, опять у нас не слышно, интернет зависает. кто к нам присоединяется. У нас обзор отеля «Амара Дольче Вита». И сейчас где-то немножко подзавис интернет. Гюзель сейчас к нам вернется. Вот так. На сегодня можно... Кто считает, сколько раз нас выбивают... С эфира, но ну, мы настойчивые, пока мы все не посмотрим, всю инспекцию отеля не проведем, мы эфир не закончим, так что не переключайтесь, все будет, весь обзор отеля. Вот, Ну, прям, к вас, я уже сбилась со счета, сколько раз мы сбивались, но ничего. Э -э так, жду, пока Гюзель вернется. Я вот видела, что мы, по-моему, подходили к корпусу Портофина, если я правильно поняла. И дальше вот уже пойдем по обзору еще этих корпусов. Правда, вдруг Гюзель передумает, скажет, да ну сколько можно, выбивает и выбивает этот интернет. Все, на этом заканчиваем обзор, но мы ждем, мы ждем потому что, конечно же, хочется увидеть и узнать всю информацию. Надеюсь, вам полезно. Если полезно, конечно же, пишите нам, ставьте ваши сердечки. Пока я жду Гюзель. Вот я думаю, что ей тоже будет приятно. Все, кто будут нас смотреть вдруг в записи, тоже нам. Пишите вопросы, если не все увидите, узнаете. У нас, кстати, еще забронированы туристы в этот отель на сентябрь месяц, две даты, и вот тоже еще сейчас в подборе как раз. Так, возврат у нас пока не произошел, но ничего. Спасибо, спасибо за поддержку, за ваши сердечки, мне приятно. Так, а я бы думаю, что такое же еще у нас интересное было в Амаре, что мы еще пока не рассказали и чем бы поделиться с вами таким вот на этой ноте ко мне возвращается Гюзель поддержку. Мы уже свели со счета, но ничего Ой, мы настойчивые, мы настойчивые, на все нужно посмотреть. Все очень прозаично, у меня телефон отключился от того, что он перегрелся, и он не включался просто, потому что на улице очень жарко, и он просто перегрелся, поэтому я, к сожалению, не могу продолжить. По техническим причинам поход по территории, я думаю, что я сама тоже выгляжу, как мой iPhone в данный момент. Я перешла в крытую зону, опять в лобби, поэтому мы можем продолжить или ну, уже подытожить наш с вами сегодняшний разговор, находясь в зоне лобби, для тех, кто сейчас нас смотрит. О чем мы сегодня говорили? О том, что мы работаем, сертификат есть, все правила соблюдаются, номера дезинфицируются при помощи озона. Все э, чемоданы дезинфицируются, после чего наклеивается специальный стикер о том, что продезинфицировано. Это все доставляется гостям в номер. Э, в номере лежат специальные гигиенические наборы с перчатками, э, антисептическими салфетками, масками и ручной небольшой дезинфектор, который просто можно кинуть в сумочку и носить с собой. Э, в крытых помещениях отеля, таких как лобби, э, рестораны и так далее, э, ношение гостями масок обязательно, э, желательно, но не обязательно. Весь персонал во всех зонах отеля обязан носить маски. Единственное для гостей составляет ограничение в основном ресторане. Там они тоже обязаны с маской заходить, пока они набирают еду. Ну и, соответственно, присев уже за свой стол, они могут снять маску и как бы дальше уже потреблять весь этот турецкий божественный all инклюзив, <свят> <свят> который у нас ультра uh, all который у нас продолжается, конечно. Далее, из новинок по отелю Amara Дольчевита у нас uh, произошла реновация концертной площадки Open Garden. Мы перевернули сцену наоборот, построили там большой бар, uh, усовершенствовали зону 18+, uh, мы поставили там павильоны пляжные Калипсо для этих гостей. На пляжной зоне все шезлонги расставлены э, с, с учетом социальной дистанции. Э, при чекине э, гостям проверяют температуру, регистрация проходит в зоне лобби. И в течение пары дней в основном, над основным рестораном у входа будут повешены тепловизоры, которые будут отслеживать температуру наших гостей. В отеле постоянно деж есть дежурный медбрат, который в случае чего, если э, ответственен за то, чтобы отслеживать состояние наших гостей. Дорогая Анна, пляжные сумки, номер номера, пляжные сумки мы не кладем в отель Amara Dolce Vita. Их можно приобрести за доплату, обратившись на Gestrelation. У нас работает замечательная Gestrelation менеджер Денис, она же Лена, к ней всегда можно обратиться, она всем абсолютно поможет. Теннисные корты у нас открыты. По анимации, анимация у нас сейчас по вечерам это живая музыка, после 15 июля будет известно по поводу профессиональных вечерних шоу. Из анимации сегодня у нас в отеле разрешены и проводятся все виды спорта, которые можно эм, делать э, с учетом дистанции, То есть йога, зумба, степа, аэробика, э, боча, э, дартс. Э, это все у нас присутствует. Единственное, э, что запрещено, сейчас это игры в волейбол и э, водное поло, а также игры в бассейне. Э, если гость хочет баскетбольный мяч и, допустим, со своей семьей либо со своим ребенком играть, это мы спокойно предоставляем. Теннисные корты также у нас открыты. Спортивная академия тоже работает. По детишкам у нас открыты две зоны, крытая и открытая. Открытая площадка у нас новая, около Опенгардена, Там есть различные качельки и так далее. Любимые зоны для игры маленьких детей, это все под тентами. В закрытой зоне у нас следующая процедура. Дети могут пользоваться закрытой зоной, желательно в масках. Это не касается детей, которые э, приехали, ну, скажем, совместная заявка, то есть -др -э, дети друзей, скажем так, либо это родственники. Плюс, если ребенок поиграл, допустим, на столе, он там что-то лепил, либо ему э, делали э, ну, раскраску лица и так далее, сразу после того, как ребенок встал, эту зону дезинфицируют. Настенька, это Амара Дольчевита, уж тебе стыдно не знать. <смех> <смех> У меня сегодня, я не поняла, происходит с людьми вообще. Почему они, они все так вот прям активно звонят именно в обеденное время? <смех> ну, так бывает. На самом деле мы видим, что работа кипит. Как раз вот для тех, как подтверждаются заявки, вот видите, все-все активно, все работает. Да, вы к нам уже вернулись. Гизель. Слы... Вот. Вроде слышно, Амара. Вижу, слышу. Да, я здесь. Мне настойчиво звонит операционный менеджер Амары. Не знаю почему. Фух. Вот. Ну я же говорю все, а, все, все да, чтобы работать и Да, ответили. Э, да, по-моему, все. Я вам очень благодарна, что вы нам, несмотря на это, сейчас самый-самый солнцепек такую погоду погуляли. Вот Я вам благодарна. Да, вижу, что устали <с, ну, с такими походами. Но я думаю, что наши зрители тоже благодарят вас за то, что вы нам максимально все показали, рассказали. Друзья, если вдруг будут какие-то вопросы для тех, кто нас будет смотреть в записи, обязательно их пишите в комментариях. Я буду следить и еще для вас все уточнять. Вот. Ну и... Да, Да. и если какие-то вопросы у вас будут, вы можете передавать это Елене, соответственно, пишите ей, она мне все вопросы передаст, и я отдельно все распишу, покажу, что надо, пришлю. И, кстати, если вы хотите получать больше информации о отелях группы Килит Hospitality, у нас есть своя группа в Телеграм, я также Елене кину ссылочку для тех, кто хочет. Там есть все необходимые материалы, то есть прописаны, допустим, правила, которые мы применяем. И фото, как выглядит наши отели. Типа большое, люди что сегодня несколько раз вот так перебивалась, но ничего, Думаю, что это все, все принципе, бывает по большому счету. Да. Да, мы все поняли, я вам еще раз вас благодарю за то, что так подробно нам все рассказали, показали, напоминаю, да, сеть отеля «Мара Дольчевита» входит, вот в сеть отели «Келит Хоспитал Круп», и туда же у нас входит еще и «Нирваны», и «Кристаллы», вот, возможно, тоже, кому тоже интересно обзоры этих отелей, мы их тоже делали, кому нужно, сброшу ссылочку, чтобы вы могли посмотреть. Офисы турбанджур работают, мы принимаем заявочки, да, бронировочки, менеджеры на самом деле работают. Вот вы видели, как вот у Бизель сегодня выбивался эфир, то есть, да, потому что много звонков. Вот у нас, слава богу, тоже звонков много, потому что многие хотят отдыхать. Ловите свое, бронируйте свое место под солнцем, вот, чтобы успеть отдохнуть уже 45% загруженности отелями. В принципе, из 60 возможных за, за неделю после открытия, это на самом деле очень хороший э, результат, потому что, да, отель многие знают, вот и как раз вот пользуются возможностью сейчас с отдыхом. Еще раз благодарю всех наших зрителей, вас, Дюзель, за это время, за всю информацию. И обязательно до встречи в Турции. Спасибо большое, Елена. Вам тоже активных продаж и здоровья вам и вашим близким. Это сейчас самое главное. Спасибо, спасибо, взаимно. До свидания. Всем пока.